В сентябре Давай наливай Почачки По маленькой залпом Выпивай и до дна, и до дна надо, Мы на, еще Нальем вина Многое, многое Многое лета Кто, кто родился в сентябре В сентябре Давай наливай Кем нём же друг другу нальём по И чаша по кругу так будет вернее. Кем нём же друг другу нальём по И чаша по кругу так будет нерней Налейте солисту за верхнее соль, Налейте sony за каждой, тем более. Вина не жалейте басса, и плейте, налейте, на лети, Васса, И влетите на лети, хотя сто грамм Вина не жалейте налейте, басса, и плейте, налейте, на лети, Васса, И влетите на лети, хотя сто грамм К горнету, Фагуту, Клашнету, Автор. И всё же, без спор, всех больше полней Льем дирижеру тяжелей И всё же, без спор, всех больше полней Льем дирижеру тяжелей За окнами йога юго невидно невинно но чаша по кругу свержу круги и каждый спокой крепко встает. Сможно спевать с ноги зодиака До дождинковых порогов. Ночь уходит, день приходит, Все проходит, все проходит,